Всем привет! С вами канал Мастер Про, и сейчас я поговорю с вами о моменте затяжки. Как же, в принципе, правильно затягивать головку блока цилиндров по мануалу на 4, а мотор у нас момент затяжки идет стартовый 29 ньютон на метр, с последующим последующей протяжкой до 90 на 90 градусов что это значит показываю короче берете вот такой вот ключик торсионный у мужиков в гараже взял и начинаете протягивать болты по такой схеме первый болт этот второй вот этот этот третий четвертый пятый шестой седьмой Восьмой, девятый и десятый. То есть вы начинаете протяжку. Для начала вы все вы, вы, вы затягиваете до того момента, когда здесь не покажется. Ну, 29, 30. Я 30 она выставил, Тут вот она до троечки будет. То есть не тона у нас черная полоса, красная идет килограмм силы. То есть вы вот выставляете и протягиваете болты до тех пор, пока у вас тридцатка не выпадет. И только после этого, когда вы 30, в этой, по этой схеме протянули все болты, вы берете, выставляете его, ну приблизительно ключик, вот таким образом. И потом по этой же схеме постель протягиваете до 90 градусов. То есть вот в таком положении у вас должны быть все болты и естественно у меня вышло приблизительно 70 ньютон каждый болт затянут то есть именно вот эта вот стрелка мне показала что после такой затяжки у меня вышло в среднем 70 ньютон болты полностью как я уже говорил смазали толкатели все смазали то есть обратите внимание перед тем как все это собрать все промасленное изнутри и снаружи. Маслом смазано и сам, сам этот клапан, то есть что клапана. То есть все аккуратненько выставляется. И вот так вот а самоходом она должна. И я еще вот таким случаем вот прокрутил, чтобы масло везде вот так попало, чтобы оно везде на стенках было. Вот таким вот образом затягивается постель. Не нужно хреневать чтобы там, мощно сильно затянуть самое важное чтобы момент затяжки был одинаковый одинаковый то есть он должен быть везде по всей постели однородный затяните слабее будет сифон будут сифонить газы затянете слишком сильно некоторые там затягивают 90 до усерва. я вообще не знаю зачем до такой степени с ума-то сходить так что с ума не сходите, протягивайте, все у вас получится. И самое кстати важное, у меня вот эти пятачки, которые я уже не раз показывал, которые я уже так, не вылазил. Вот. Обратим внимание на их состояние, сами пятачки шлифованы И обратите внимание, что на каждом на нем есть маленькая кромочка. Вот эта маленькая кромочка, вот этой вот, а эта маленькая кромочка, нужно устанавливать пятак кверху, а никак не книзу. Это вы тоже имеете в виду. ровная часть внизу, не наверху. Вот эта ровная часть внизу, наверху вот эти вещи. Правильно устанавливаете эти самые пятаки. У меня они установлены были не все правильно, но я естественно все это конечно разверну, чтобы было как положено и все будет нормально. Самое главное чтобы зазоры сходились. Вот так, а мы продолжаем. Естественно, я сам это делаю в первый раз. Я надеюсь, конечно, что у меня все прокатит. Как бы я не мастер-специалист по двигателям. То есть я могу перебрать ходовку, -мо, но в двигателя я особо не лазю. То есть сейчас это для меня это в первый раз. Получится, не получится. Но чтобы вы это знали, как правильно делать, вы это должны уметь. То есть если вдруг что-то там непонятно, вы имеете в виду, что схема протяжки болтов.. Я вам рассказал, показал, как правильно затягивать, чтобы не перетянуть болты. Я сказал. Все, на этом видео я заканчиваю. Кому было полезно, поставь класс и подпишись канал. на канал. Также на мои каналы на YouTube, и на Яндекс-Зене, Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте. Еще раз повторюсь, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо и всем пока.